давайте-ка добро зло. так сражаться с этим наверное, сильным магнитом так что он очень сильный я что-то как-то без ищета не взял полный запасной такой так скажем давайте-ка так это прям приготовил чтобы уверили что я тут, тут вообще не 4 вот значит карта карта карта и вот они поставлю типа, и размешает все и выберем три карты Субтитры I'm not a man. еще буквально второй покуточка или же 300 g в любом случае 300 g чем просто тробок конец плести но бывает такие ситуации кто его знает значит что сразимся? давай так значит поле игры Всё, не подведи меня, то есть это теперь типа, чьи карты, подождите. Одна твоя здесь, одна твоя здесь, одна твоя здесь, по понял, Паку бой, о, классно! Бля, карта ворот на поле, <смех> Первый уходит, на роты, <смех> потому что так вот. Да, значит у меня есть допустим да, Бакуган Мне Нужно сначала всем поиграть, потом узнать, кто из них самый сильный Добавить им победим самый сильнейший из вас Мы вас толком не знаем Понятно, думаю Так, ну что ж тогда, давай защитника запущу Гум очень хороший был раз в ворот Давай, карто-ворот на поле, Ой. Давай здесь Запомните, да, это мои карты Бакуган Бо, вообще давай без этого Вот реально Мне будет так интересно с вами Бакуган в бой. Бакуган на поле. Прям будет так стоять еще. Э, Вперед, да, к вам. Бокс или как-то. то ну, типа, вам. Ха, моя очередь. Карта ворот на поле. Мои карты. Бакуган в бой. Бакуган на поле. Ты что, струсил Ч, что, блин? А ловушка Бакуган спорта. Какой сильный! Бакуган, бой, Таркус на поле. карс Кард, использована. Ха, Баку под. Так, слушайте, дальше давай сколько Теджин. Может, найти напал? Вот, но Бакуган сколько Теджин? 530 Дж. Вроде бы ты тоже почти на 500ку ходишь. Вот, на 530, там вообще не видно. 520 Дж, понятно. 520, 530. 530, ну что, я не сильнее покупал, используется, 530, 530, в принципе, 50 коп... добавляется, вот, блин, я хочу поиграть, проиграть, карту ворот открыть, О, oh май так это же та карта, саптера плюс 100, так, ты минус, блин, проигрываешь, что ты будешь проигрывать, может, конечно, что запустить, в принципе, она тебе прибавит, может поставить хоть, да? Почему бы нет? Сколько или прибавить мне? Тут вроде бы должно хоть что-то написать мне. Ну, вроде бы 10 G, но это мало. Пока ну, будет бы 50 G, скажу. 50 G нормально. Так мы посчитаем. 530, 530 минус, конечно же, не 530, а 430. 530, 630. А, еще 350 630. 700, 800, 930, 970 G, 970 G против 430 G, 970. Если 430, если один враг больше 500 G, то он забирает Акугана. Это второй прав, вторая серия. Ну блин, что ж тогда придумать? Мне кажется, способности есть. Давайте посмотрим, он может пострелять так это 20 g не хватит 1200 g прикиньте нет, не то вот 300 g добавит вот, очень сильно хорошая карта 150 g добавит 120 вообще не шикарно вообще можно давать 200 а реально давай посмотрим какие у тебя карта может давайте вылечим g давайте будет 100 g плюс защита обмена обмена хайбуд будет 100 g у тебя будет наверно плюс 200 g и блокировка защиты так на будущее у тебя будет 500 g гену или 50 же ну а 50 же Ты перебь 50 Дж опять. Окей, тогда я тебе 300 g 200 ну да, на принципе. Хм, 300 Дж. Бакуган у меня 430 g плюс 300, 730 g не хватает Бакугану. Блин, я не хочу утерять. Вот, блин, главное, что победа или, или я дать врагу Бакуган? Ну ладно, давай пропустим. Все, давай ждать меня. О, изи. Давай, давай, давай. Тау. Мой Бакуган в коллекции. В смысле коллекцию? А ты что, не знал? Ха. Теперь ты знаешь, чья карта? Моя карта. Блин. Моя ответа. Хм, Использованная карта. Твой ход, ты ж проиграл. Блин, даже, даже мой джекпак захватил. Нет, так нельзя, слишком 4. Да, это будет потом в сегодняшней игре, потом по вообще шикарно будет. Так, это спойлер, да? Блин, у меня что, один. Рели. Стой. А, вон он. Мой. Хм. Вот, блин, вот черт. Мне последняя карта ворот. Вот, черт. Да, ну, думаю правильно. Так, это моя карта, это моя карта. Здесь будет э -э, хорошая мысль. Э, карта в поле Вперед. Сильный аватар в бой. Ууу, сильный аватар на поле. А, решил 1000 G попробовать. Да, это реально 1000 G у них. Просто тут написано. Думаю, почему не 1000 G? Давай. Давай, слабак. ха Бакуган в бой. Аква, G на поле. Фу. Блин, мимо, конечно. Вот, блин, я пропустил. Ладно, у меня есть карта, в основном, которая поворачивает. Отлично. Ха. Рано радуешься. Карта сложность активировать. Перенос лавы типа того. Типа того, Бакуан будет здесь сражаться с ним. Ха, ну я так думаю. Карта сложность активирована. Вот а тут. Э -э -э, сколько у тебя G, не понял. Сколько у него. будто очень интересно. Подписчикам узнать. Ну, а тут, наверное, не видно. Или сколько у вас G, реле? сколько 96ым есть так людей вообще не знаю но случае 300